Здравствуйте, дорогие слушатели, учащиеся, школьники и студенты интернет-класса, интернет-аудитории, интернет-университета. Сегодня замечательный день. Мы начинаем проводить занятия по самым разным предметам в интернете. Делать мы будем это с помощью вот такого человеческого голоса, всевозможных картинок, текстов. Надеюсь, вам это понравится и будет полезно. Общая идея такого рода передач состоит в том, что э, все-таки, когда вы присутствуете на лекции, говорит живой учитель, преподаватель, профессор, то информация как бы соединяется вот с этим образом преподавателя. Может быть, легче запоминается, может быть, просто мимика, голос, его поведение помогает тому, чтобы даже очень сложный материал оказался запомненным, усвоенным, и, может быть, на довольно большое время. Начиная наше занятие, мы имеем довольно широкий диапазон, набор всевозможных информационных файлов, лекций, бесед, картин, звуков, музыки. Одним словом, это целое богатство, и в наших занятиях мы, конечно, будем отсылать вас к этим нашим сайтам. Сейчас вы можете видеть их на экране, они будут полезны. Несколько слов о самой теории обучения, воспитания, образования, если угодно. Дело в том, что человек образуется когда у него формируется его человеческий потенциал, а потом на этот человеческий потенциал накладываются какие-то конкретные знания, умения, навыки. В наших занятиях мы будем стараться развить как этот человеческий потенциал, так и знания. Человеческий потенциал, который впоследствии переходит в человеческий капитал, состоит из шести основных элементов. Это три вида здоровья – физическое, психическое и социальное, два вида интеллекта, а именно формально-логический и интуитивный, и, наконец, совесть или социальная ответственность. Вот эти параметры определяют человеческий потенциал. Проблема состоит в том, что Наша российская современная школа, имеется в виду и общеобразовательные средние школы и наши средние профессиональные учебные заведения, и даже высшие школы, они являются школами знания, и только в очень редких случаях они формируют необходимые знания, не только знания, но и умения, и навыки. И вот эта особенность, которую нам надо иметь, чтобы можно было хорошо усваивать знания, все понимать, надо иметь чрезвычайно хорошо развитыми все основные элементы человеческого потенциала. А, например, когда мы говорим о психическом здоровье, имеется в виду а, память, внимание, мышление, воображение и восприятие. Это пять основных психических процессов человека. Часто полагают, что эти основные психические процессы, вообще всяких разных психических процессов у человека почти 1500, огромное количество, но чаще всего говорят именно вот об этих основных психических процессах – память, внимание, мышление, воображение и восприятие. Они должны быть развиты, и мы этим будем заниматься вместе с вами. Когда основные психические процессы развиты хорошо, тогда происходит очень легкое и простое усвоение и знаний, и умений, и навыков. И вот мы, поскольку вы теперь вот являетесь слушателями, учениками нашего интернет-класса, аудитории или университета, мы постараемся, чтобы знания ложились на вот эту очень прочную, солидную основу основных психических процессов.